Здравствуйте, меня зовут Данил, занимаюсь покупкой был инструмента, продажи его. Это своеобразное хобби, которое особо денег не приносит. Так, В общем, в свое время искал, как выглядит межвитковое замыкание на якоре, на якоре двигателя. К сожалению, такой информации на YouTube найти не удалось, поэтому решил снять собственное видео. Вот есть такая дрелька Makita 6408. В принципе, сделано в Америке. Хотя довольно удобная дрелька, но единственный минус пластик. То есть несущая, несущая конструкция из пластика сделана не очень надежно. Для, для бытового применения вполне пойдет ну, куда-либо. посерьезнее, непригодна не она. Так, ну, в общем, ближе к делу. Выглядит это примерно вот так. как выглядят ламели двигателя после непродолжительного использования. <музыка> Щетки вот этой дрельки абсолютно новые. То есть тескрение не может быть вызвано щетками. Ламель перед тем, как применять эти щетки, зашлифовывались мелкой наждачкой. Так. Вот, видим щеточки. так Здесь немного оплавилось. Сейчас он до сих пор горячий кстати хотя минут 20 прошло после того как я вам демонстрировал как выглядит искрение так завидно нет то есть вот здесь оплавлено щетки абсолютно новые вот они только успели притереться так. следы от искор выгоревшие но ну. четочка новенькая так ламили а на ламилях но здесь такие потертости так скажем Видно. Хотя я зашлифовал перед тем, как применять. Подгорели. Вот, собственно говоря. Эту дрельку можно смело на выброс. То есть я померял между вами людьми. Сопротивление разное. То есть на некоторых из них замыкание. Узнаю, сколько будет стоить замена ротора в мастерской. То есть у нас есть, которая чинит оригинальный ротор около 1500 стоит дрелька стоит около, около 3000 то есть цена в два раза бу дрель такую можно взять ну, 1000 за полторы то есть не целесообразно то есть ее только на запчасти ну, собственно говоря все ну, спасибо за внимание до свидания